Всем привет! Сегодня разберем простейшее столкновение. То есть я иду по урокам Лази, но, как вы уже заметили, что-то добавляю свое. Вот и в данном случае свое вот такая типа простенькой недоделанной игры, которую нужно доделать. Вот. И это все можете сделать вы. Доделывать тут что у нас доделать? Идея игры в том, чтобы держать вот этот шарик. Вот. Ну, конечно же, и скорость можно увеличить, и все. Держать его, в, ну грубо говоря, в центре. То есть внутри. То есть сделать так, чтобы он не улетал, не дотрагивался краев окошка, да? краев экрана, так сказать. Вот, и и, и, и, и. и для этого есть 4 подвижных блока, вон 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Вон уже второй раз, у меня, третий, четвертый раз дотраивается края экрана. Так вот, то есть можно вести учет времени, сколько вот такой вот шарик пробыл внутри. Дальше можно. Можно снимать, к примеру, время или очки за то, что он дотронулся до края экрана, можно увеличивать скорость, чтобы сложнее было. Можно уменьшать ширину, например, ну, постепенно, да, там, с каждой второй минутой ширину платформ и так далее и тому подобное. Короче, вот. Это все можете сделать вы. Сегодня же в самом простом виде определение столкновений. То есть для столкновений, для столкновений, что мы используем. Смотрите, ну в, этой, в этом примерчике есть у нас бон, это шарик и блоки. Блоки есть горизонтальные и вертикальные. И вот здесь даже вы видите, я загружаю... Есть две функции, загружает горизонтальную текстуру и вертикальную. Ну это такое... Давайте само столкновение разберем. Вот, вот, вот, вот. Ну, давайте перейдем к лази. Так, давайте закроем терминал. И здесь он что написывает? Ну, в принципе, да. Он, Смотрите, красивенькую иллюстрацию сделал. И я на этих примерах сделал точно это же, но с циферками, чтобы было понятно. Потому что здесь особо непонятно. Ну, визуально оно понятно, но когда... Будем смотреть на проверки, как же определить столкновение, то непонятно, может быть непонятно. Так вот, фишка в том, что нам нужно определить наезд проекций по одной оси и по другой оси друг на друга. Ну вот, к примеру, по оси Y проекции наехали друг на друга, но по X не наехали. Значит, столкновения нет. Или вот по X наехали, а по Y нет. А вот когда и по Y и по X наехали, значит, у нас произошло столкновение. Вот, соответственно, это самый простой способ определения столкновений. И он хорошо работает. Здесь не так уж и много вычислений, даже этих вычислений нет. Он отлично работает, когда у нас фигуры вот квадратные, да. Ну, конечно же, можно в квадрат влаживать какой-то э, шарик. Вот у меня в данном случае шарик. Вот этот болт, он является шариком, вложенным в квадрат. И, соответственно, вот, вот эту часть, к примеру, если он столкнется с другим объектом, то будет считаться, ну, вот тут круг идет, окружность, да. Вот, а вот эта часть якобы не, не затронута кругом, то есть не относится к кругу. Но, тем не менее, э, столкновение будет считаться по... По -по -по -по -по -по -по, как будто бы это квадрат. Вот так часто делают сложные объекты, могут завернуть в несколько таких квадратиков прямоугольников и по ним определять столкновение. Но об этом там в следующих уроках. Сегодня просто определение столкновений прямоугольников. Вот, в самом простом виде. Ну, давайте посмотрим, как, как это все происходит. Ну, первым делом я определяю, не вышел ли я за границы экрана, мой шарик. То есть, в данном случае у меня определяется столкновение шарика с плоскостями четырьмя. Все. То есть, это очень просто, очень, очень хороший способ. Он не нагружает компьютер. Тут всего лишь четыре платформы и один шарик. Так вот, вот это я определяю, <coughs> не вышел ли я за границы экрана. Вот, то есть, если меньше нуля или больше ширины экрана, то инвертирую ось X, ну, DX. DX – это то смещение, на которое у нас смещается шарик. В данном случае он каждый раз смещается на какое-то смещение. А это смещение высчитывается следующим образом. Ширина экрана делится на 640, это минимальная ширина ну, разрешения. Вот эта скорость А дальше умножается. Короче, если разрешение экрана 640 на 480, то в данном случае скорость будет 1, 1 пиксель, и DX и DY будет по одному пикселю. Короче, я думаю, с этим разберетесь, потому что я, когда начинаю в это, это все влазить, все объяснять, рассказывать, то это занимает довольно долго времени. Так, границы экрана проверили. Если не вылезли, я начинаю проверять э, столкновения с горизонтальными и вертикальными блоками. То есть, если я столкнулся с горизонтальным блоком, то есть шарик так вот летит, летит, летит с горизонтальным, бэмс, значит мне надо инвертнуть ось Y. D-Y, да, то есть был плюс один, плюс 1 Y, потом бздынь, минус 1, минус 1, вот так вот. Точно так же я проверяю, иначе, если я столкнулся с вертикальным блоком, вот, вот давайте, вот это вертикальный блок, вот краешек справа, да, Ша шарик летит, ли бэм, значит, нужно инвертнуть x, и он на минус 1 ушел, вот. Вот и все, все просто. Все просто, эти блоки вот у меня дают, добавляются в конструкторе game, да, класса game. Здесь я устанавливаю позиции. Для блоков, для шарика, ну, добавляю блоки эти, вот, горизонтальные блоки и вертикальные. Соответственно, соответственно это все, вот, у меня есть два вектора, вот, и вот, что, не понял, и вот здесь у меня все это происходит. Ну, не происходит, добавляются в два вектора, а при, при, при определении столкновений сейчас мы перейдем, вот, например, с горизонтальным блоком, я пробегаюсь по вектору горизонтальных блоков, и, наверное, вот так надо сделать. Наверное, сделать надо вот так вот, потому что может делаться копия, а это непосредственно ссылка блока вот теперь теперь давайте рассмотрим что же как же происходит определение столкновений в первую очередь, в первую очередь нужно просто отсечь ну не отсечь нужно для начала проверить не в их ну да правильно пересекаются ли они то есть, давайте вот на таком примерчике. Вот первый пример. Вот у нас два блока. Вот его левая, left и топ, да, x и y координаты. А вот right, bottom. То же самое вот здесь. Left, top, right, bottom. Нужно, нужно, вот здесь идут, смотрите, проверки на то, находятся ли стороны далеко друг от друга, ну, за, за пределами. Что это означает? Ну вот, вот здесь я получаю координаты своего шарика. Вот здесь координаты каждого блока. Теперь смотрите, первая проверка. Если блок там вот, блок там 300, это нижняя часть, да, вот, блок там это по y координата 300. Если по y координата 300 меньше, чем бол там топ, вот, бол там топ, у него, что у нас, 350. То есть, если нижняя граница меньше, чем верхняя граница другого объекта, то значит уже все, уже не надо никаких проверок. Мы уже выше этого объекта. Соответственно, происходит continue и никакого столкновения нет. Дальше, да, да, дальнейшие проверки делать бессмысленно. Теперь давайте посмотрим посмотрим вот так вот, с той же логикой. <клёх> если блок батом, если нижняя часть одного объекта, не э, меньше, чем верхняя часть другого объекта, то тогда идем дальше. Но в этом случае нижняя часть объекта у нас какая? 300, а верхняя часть объекта у этого 250. Значит, вот это условие не выполняется, и мы переходим к следующей проверке, в которой мы проверяем, что если блок топ, верхняя часть, вот верхняя часть, больше равно э, э, ball bottom. То есть, если 100, больше или равно 450? 100 больше или равно 450? Нет, подождите, вот с, э, блок Т. Это что у нас? Топ, правильно, блок топ, а, а у шарика бат там? А, вот нижняя часть. Во, Все верно, чуть-чуть запутался. Так вот, берем верхнюю часть. Верхнюю часть одного объекта. Вот она, координата 100. И проверяем с нижней частью шарика. Так вот, 100 больше, чем и больше или равно 450? Нет, не больше. Значит, переход, э, значит, это условие не выполняется, и мы переходим к следующей проверке. То есть в данном случае мы уже определили, что какая-то из проекций наехала друг на друга. то есть проекции по y наехали друг на друга. Теперь надо по x как бы проверить. Смотрите, проверяем, если блок right, если правая часть, вот правая часть, правая часть, 300, меньше или равно ball э, left. 350. В данном случае 300 э, меньше, чем 350. То есть правая часть меньше, чем левая. Да? Соответственно, здесь мы определили, что по э, оси x мы не пересеклись. Соответственно, выполняется это условие, и столкновение не произошло. Вот. Но если бы это условие не выполнилось бы, и не выполнилось бы вот это условие, то тогда мы бы поняли, что мы наехали друг на друга. И тогда было бы условие, то есть эта функция вернула бы true. Это значит, что столкновение произошло. Ну давайте вот на этом примере посмотрим. Итак, блок... Бат да? там, э, э, нижняя часть. Нижняя часть здесь у нас какая? 300. Если 300, э, 300 меньше или равно... Э, э, так, так, чем э, 250. Нет, не меньше. Значит, переходим к этой проверке. Верхняя часть блока. Верхняя часть. Вот. 100. А больше или равно а, а, бат, там нижней части шарика. Вот. 100 не больше и не равно чем 450. Значит, это условие не выполняется. Переходим к следующей проверке. А, блок R. Так, правая часть. Правая часть одного объекта меньше или равно а, левой части объекта. То есть правая часть вот этого зелененького равно 300. Левая часть э, такого этого коричневого равно 250. Так вот, 300 меньше или равно, чем 250? Нет, значит, это условие не выполнилось. Переходим к следующему условию. А теперь берем левую часть блока, вот левая часть, и смотрим, левая часть больше или равно правой части? Нет, левая часть здесь 200, а здесь правая часть 550. Так вот, то есть мы определяем, не, не, не находится ли это, к примеру, справа от этого, да, а этот слева. Вот, соответственно, эти, ни одно из этих условий не выполнилось. И в результате мы понимаем, что мы наехали друг на друга. То есть произошло столкновение. Вот, соответственно, соответственно вот так вот все и происходит. Происходит столкновение. При столкновении здесь есть звук. Но ну, вы его не слышали, потому что Simple Recorder звук не записывает. Вот, но э, архив будет, и в архиве самое главное, чтобы там, где будет дебаг, э, там, где э, бинарник, чтобы там, елки-палки, э, чтобы там лежала папка ресурсов, вот, и там э, шрифты, картиночки и, и, и, и, и, и звуки, и звуки, вот. Вот, ну, а вкратце, вкратце, это продолжение предыдущего урока в плане а, то, как все устроено, есть application, здесь основной цикл, а, дальше, дальше, тут было, было добавлено два класса, ball A и block, давайте я перейду, давайте я перейду на а в хидеры, да, посмотрим описание, так вот, здесь есть функция Move, Draw, добавить эти блоки для проверки, ну, по-хорошему, если бы был движок какой-то, который, к примеру, можно было бы написать, ну, или вы можете написать, то в этот движок вы, вы бы добавляли какие-то объекты, а движок уже обрабатывал бы каждый объект, он бы узнал бы объект движется, не движется, куда он движется и определял бы столкновение, то есть рассчитывал бы всю физику, то есть по-хорошему для движка ну, в движке это было бы, да, там добавить object. И в данном случае я бы добавил бы, добавил бы один ball, добавил бы и 4 блока. Ну если бы был движок. Но движка нету, но вы можете его попробовать написать. Так, блок это установка какой он, горизонтальный, вертикальный, установка позиции. То есть двигаемся вправо, влево, вправо, вверх, вниз и рисуемся. Вот. Ну здесь нету уменьшения его ширины этого блока или высоты да ну это можете добавить такую логику все это от, ширина и высота они рассчитываются относительно ширины и высоты экрана соответственно высота для горизонтального блока является высота экрана разделить на 100 а ширина вот горизонтального блока ширина экрана делим на 5 Точ... ну аналогично у нас для вертикального блока ширина то есть ширину экрана делим на 100 а высота высоту экрана делим на 5 вот то есть оно пропорционально и все то есть при смене разрешений давайте я запущу все у нас Рассчитывается. Давайте поставим 1024 на 768. Да, здесь надо перезайти, чтобы изменения вступили в силу. Вот, как вы видите, уже чуть-чуть более Ну, разрешение, блин, промазал. Здесь инвертировано. То есть, вот я сейчас нажимаю вниз. Как вы видите, левый идет вниз, правый вверх. Сейчас вверх нажимаю, левый вверх, правый вниз. Точно так же инвертация горизонтальных блоков. Вот я сейчас нажимаю влево, вправо. То есть верхний ходит так, как нам надо, а вот нижний нет. Ну, это для усложнения игры. Соответственно, это можно добавить в настройках, чтобы там такого не было. Ну и, как вы видите, немного не, не очень плавно движется мячик. Но ну, для этого там надо просто правильно подобрать x, x и y. Вот, dx, dy. А, ну и, соответственно, вот здесь я нажимаю Escape. Здесь по-хорошему надо писать пауза. Вот. Но ну, игра останавливается, и здесь играть пауза. И, типа, для выхода нажмите еще раз Escape. Вот я нажимаю. А, вот. Ну, оно продолжает с той же позиции. Настройки такие же, как и были. Уровень громкости, разрешение экрана. Ну, и выход. Вот. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на канале на YouTube. Пишите комменты, ставьте лайки и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.